Здравствуйте, друзья, подруги! Перед вами еженедельный прогноз на камнях под названием «Сбудется, не сбудется, получится, не получится». Прогноз для всех знаков зодиака. Итак, на повестке момента огненные знаки зодиака, овны, львы и стрельцы. Хочу сказать, что яркая неделя – так как до четверга в вашем тригоне, то есть для всех и для вас, работает Марс еще. Марс дает вам дополнительные какие-то энергии и рывки. И вообще у Львов сейчас очень яркий период. Так что я начинаю. В понедельник у кого-то из вас может как бы прозвонить тема богатства. Или вы получите какое-то сообщение, связанное с вашим где-то продвижением. Или это сообщение может быть связано ну, с какой-то темой, где вы ждали-ждали или вложили деньги ждали какой-то ответ. То есть понедельник, первая часть особенно, почему я так говорю, может дать вам такой эффект получения, прибыли этот камень он очень такой материальный но и понедельник вторник и часть вторника идет вот эта линия я по линиям по цепочкам так сказать смотрю идет линия связанная с темными силами которая хочет отнять ваши заслуги то есть не хвастаемся молчим идем тихой сапой к своей цели центр недели может дать удачу какую-то радость удачу в любви я бы даже сказала вот. А э, субботу, возможно, надо помянуть умерших предков, которые были вам близки. Ну, вообще, кого-то надо помянуть, потому что там камень, э, связанный с умершими. Хочу сказать, что любовь, кто-то познакомится, немножко шаг назад сделаю, она такая внезапная, она очень долгожданная, вот что тут есть. А если вы давно в отношениях, то центр недели вас может порадовать каким-то приятным поступком со стороны э, ваших партнеров. Тема работы. Ну вот тема работы значит, понедельник и четверг. Вот там можно брать быка за рога. И подсказки от Кассандры на 3 дня недели. Понедельник. Понедельник, день. Вот смотрите, темные. Вот я же говорю, темные, вот темные силы и карты темной-черной магии. То есть, дорогие мои, в понедельник не попадитесь в какие-то конфликты, неизвестно с кем. То есть ведите себя корректно в отношении с незнакомыми людьми, я бы вот так сказала. То есть будете правильно, грамотно, прохладно себя вести, не по огненному, а вот как-то прохладно по земному, рационально, тогда получится у вас ситуация в колесо, в чашечку фортуны уйдет. Среда, среда. Ну, что-то может немножко вас раскачать, в общем-то. Возможно, вас раскачают чужие какие-то планы, чужие надежды. Возможно, кто-то захочет вас позвать к себе на какую-то вечеринку, но вы не, или не сможете пойти туда, или не захотите. Вот тут интересно. То есть такой период не для... Ну, не для... Доверие даже, я бы сказала, доверие к незнакомым людям. И суббота, <coughs> а суббота, что-то с утра першит, извиняюсь, а суббота Марс, мужчина, э, доверяй мужчине, мужчина придет, поможет, поможет разрулить что-то, если это друг, то это друг, если это любовник, то это любовник. То есть такой день. И вообще я вам сказала, что неделя марсианская еще. Марс очень сильный в огненном тригоне. Он творческий, он дает рождение новых идей, рождение, не знаю, текстов, песен, картин и рационализаторских каких-то решений. То есть дерзайте. И на что надо обратить внимание? А я... Интересный камень. Это горный хрусталь. Собственно говоря... На что надо обратить внимание? Наверное, иди и эту неделю действуй согласно, вот как идешь, и под... судьба подводит вот такое решение, вот такое задача, вот такой моментик. То есть как-то сильно, вот не зря по центру там этот самый лег Нептун, сильно не впадай <coughs> в какие-то иллюзии. Я бы вот так сказала. Теперь, дорогие мои, на повестке момента наши уважаемые земные и земляные знаки Зодиака. Это Тельцы, Девы и Козероги. Итак, дорогие мои, хочу сказать, что к вам приходит Венера. Венера это любовь это желание что-то купить, это что-то приятное, это хочется наконец-то купить какое-то украшение, о котором вы все думали и взвешивали, ну, да, как вариант. Ну, и, конечно, любовь. Так что ближайший месяц вообще, скажу вам, дорогие мои земляны, вы можете попасть в дополнительные эйфории, в дополнительные любовные соблазны, соблазна это сейчас говорю про женатых, замужних людей, то есть вот у кого семья, ну, скорее всего, я бы дала такой совет. Ищите радость, ловите радость, ощущайте радость на территории своей семьи, своих близких, вот в своем клане, в своем кругу. Итак, что я вижу? Понедельник и вторник э, ситуация вас как бы заставит, возможно, стать более строгим, более строгой, более жадной, может быть, даже. То есть, какой-то такой я жадная, может быть, в душе, если, допустим, вы не жадный, но надо включить какого-то другого человека в себе. Особенно если это касается покупки билетов, или когда кто-то приходит и говорит: мне не хватает на дорогу, добавь мне на билет. Вот тут надо думать. То есть тут ангел призывает вас включать двойственную ситуацию. Понедельник а вторник включишь двойную какую-то хитрость такую, и тогда выживешь, и тогда правильно пройдешь эту ситуацию. Возможно, надо сказать кому-то нет, чтобы потом не бегать, не переживать, не плохо не спать из-за того, что кто-то вас за дурака, за дурочку поимел. Это первая часть недели, скажем так. Ну, вообще, первая часть недели сюда закатился камень и любви, и удачи. То есть, очень хорошо, вот как Венера к вам входит. Все прекрасно. Вторая часть недели, она более романтичная, она более нежная. Она более даже где-то немножко, особенно у дев может быть, эффект такой сентябрьских, такой заблуждение, когда мы плаваем в своих облаках, в своих фантазиях, и нам нравится в них плавать, и мы, но мы через призму в этот момент можем сделать какие-то ошибки, то есть мы можем на кого-то посмотреть сквозь розовые очки. Тут, пожалуйста, осторожно. Также тут подсказка, что вторую часть недели, возможно, не стоит выставлять планы на будущее. Не стоит длинные какие-то нам маршруты там что-то разрабатывать. И подсказка от Кассандры на 3 дня недели, понедельник. Вот люди вокруг, иди к людям или люди к тебе придут и вот попробуй себя правильно, грамотно ощутить, быть среди этих людей. Ну вообще, кстати, возможно даже вам кто-то из людей даст какую-то нужную подсказку. То есть по-любому вот такая подсказка, что подсмотри что-то в социуме, обрати внимание. Среда. Среда интересная, чашечка фортуны перевернутая. Какое-то удачное для вас событие. Даже если вам покажется на первый момент, что это неудачное, что тут вот как не так пошло, как я с утра вот хотел, как я хотела. А вот нет, а вот оказывается, потом пройдет 2-3 недели, и вы поймете, что это крутая история, связанная с вашими работами, возможно, с вашими дополнительными, с вашими какими-то планами, связанными со старыми планами, связанными вот с какой-то с материальщиной и воскресеньем. А вот в воскресенье точно не ходи в народ, не ходи в незнакомые компании, день иллюзии самообмана и обмана. Также слушайте себя. Лишний раз где-то не надо врать, лучше промолчать. То есть смотрите, как двойственность включаем в начале, начале недели, там можно, а конец недели или мы прямолинейны, или мы молчим. И подсказка от камней. Подсказка от камней, говорит, это камень болезни, камень слабости в энергиях, в каких-то. То есть не напрягайся, может быть, может быть, так нельзя такие советы выдавать, но вот на первой части недели, возможно, сделай так умно, так хитро, чтобы за тебя кто-то где-то пахал, вот чтобы сохранить свои энергии. Вот я уж так говорю, как вот чувствую, вот как камни подсказывают, да? И, как всегда, напоминаю, что личную информацию лучше получать на личной консультации, которая будет согласно вашей карте рождения, конечно. В том числе, там будут, хотите, камни, хотите, карты, а хотите, одна астрология пойдет или вместе. Итак, теперь на повестке момента воздушные знаки зодиака. Итак, давайте посмотрим, что же там такое. Очень насыщенная идея, неделя, много идей, много любви. Хорошее такое, но ну, в центре, может быть, ощущение даже при встрече с партнером, при нахождении рядом с партнером, почему-то немножко эффект одиночества может произойти. Но и друзья как-то подтянутся, не все, в конец недели не все золото, что блестит, но, скорее всего, конец недели, суббота в том числе, вам откроет глаза на какого-то человека на которого вы смотрели вот с одной стороны а человек что-то или скажет или каким-то действием что-то такое сделает что вам откроются глаза и это может не очень вас конечно порадовать потому что там момент интересный, то есть между вами и каким-то человеком будут как чертики, а чертики, они искажения тоже дают, но иногда они в другом человеке выявляют плохие какие-то черты, вот на поверхность вытягивают, вытягивают, и вы вдруг это увидите, и подумаете, ничего себе. А я же раньше думала, что это вот не это, или я вообще раньше на это не обращал внимания. То есть тут осторожно. То есть, во всяком случае, у многих из вас какое-то желание любви или желание перемен в любви очень сильно. Э понедельник прям рывок такой, когда хочется резко или поменять что-то в любви, или резко кому-то признаться в любви, вот что-то такое. Но может быть, почему и нет. Может быть, потому что пока что, дорогие мои, в вашем тригоне воздушном находится знак э этот северный, э Правильно сказать. Северный узел, то есть кармический такой момент, кармический показатель, который составляет, слепляет ситуации на ближайшие 9-19 лет, вы имеете право радикально менять свою судьбу. Особенно те, у кого вот это внутри что-то как чешется, и вы прямо чувствуете, что надо, пришел срок. Вот, скорее всего, срок пришел. Вот срок пришел. Подсказка. Понедельник. Понедельник шустро, резко, не передумай, не тормози. Также он хорош для каких-то поездок, перевозок. Среда. Среда. Вот смотрите, любовь-любовь, но чувство одиночества. То есть, возможно, это такой внутренний ваш кризис. Я, конечно, не знаю, не смотрела вашу карту рождения у, у, у вас, у всех, да. Но этот день, и когда много любви, и вроде, может, кто-то нас хвалит, или, может, кто-то хочет с нами знакомиться, и прямо и в секс идти, тащите на свидание везде. Но вот почему-то внутри чувство одиночества такое, я не знаю, что это такое. Но вы это почувствуете, вы, может быть, в этот момент... Попробуйте выключить себе какой-то эгоизм, и тогда вы найдете правильное решение. И воскресенье, воскресенье, иди к людям, борись со своим чувством жалости к себе, чувством каким-то странным одиночества внутри, дорогие мои, особенно, наверное, это воздушный водолей, да, водолеем может быть такой момент, но иди в народ, иди на тусовочку, где-то клуб по интересам. Даже если дома сидишь, залезь в чат и там поболтай, пообщайся на свои любимые темы. И смотрите «Камень демона». То есть демон хочет расшатать что-то связанное с вашими любовными темами. Вот что я бы сказала. То есть может быть демон даст проверку вашей любви к человеку. Или может вам демон надеть какие-то очки, через которые вы не так посмотрите на кого-то рядом. То есть, держитесь, боритесь, скажем так. Вот интересно, да, у воздушных, мама, не горюй, держи ухо вострун, я бы сказала. И теперь на повестке момента наши уважаемые водные знаки Зодиака. Это наши Раки, скорпионы и рыбки. Итак, на повестке момента будет первая часть недели будет зависеть, ну как сказать, не зависеть, а актуально все, что связано с домом. Дом, счастье в доме, борьба за счастье в доме, центр недели, может кто-то, человек, которого вы любите, то есть с любимым, с любимой может немножко спад, какой-то спад в отношениях произойти. И конец недели но ну, обратите внимание, может быть, надо с другом или с подругой где-то тусануться или в гости пригласить, просто так элементарно, если на душе немножко, ну, немножко сухо, почему-то слово такое сухо, чего-то не хватает. Вот. Ну, может быть, кто-то из вас может выпить на выходных, почему нет, но так, зная, понимая свои плепорции. Тема материнства на заднем плане, скажем так, тема каких-то больших, больших таких, ну... Достижений тоже еще нет, потому что, в принципе, когда этот камень выпал, камень спада, то вторая часть недели может определенный спад, спад дать и в деловых каких-то моментах. И посмотрим подсказку от на Три дня недели понедельник. Понедельник вот. Это карта ретроградного Марса. Это когда мы перенапрягаемся, но мы стараемся. Или возможен даже конфликт с мужчиной из-за наших... Неважно, кто сейчас смотрит, мужчина вы или женщина, то возможен конфликт, недопонимания с мужчиной из-за нашего, из-за вашего упорства. Вот где-то вы так хотите превозмочь... И мужчина какой-то говорит, а вот нет. И такой, знаете, почти вот, или вообще ухождение. конечно, по камням тут нет вхождения в конфликт. Но вот так, бывает, знаете, вхождение в конфликт не активное, а тихое. И человек начинает или сговнить, или вот что-то, знаете, так, как зло или тормозить вас в чем-то, ну, мешать. То есть вот тут осторожно. Среда. Фантазийно посвятите себя нептуну нептун фантазии творческие творческие проявления но также это и э, медицина, ну немножко медицина ну скажем так какие-то интересные может быть кто-то начнет пить новые препараты медицина тут все-таки есть в теме химии таблеток да вот и кто-то может быть удачно съездит куда-то рядом к морю к океану к реке скажем так ну Рожайте идеи, но сопоставляйте их с реальностью. И воскресенье. Воскресенье день зажатый. Вот такой, ну, не так, как по телу зибы, но вот такой. Возможно, он зажатый, потому что всплывает, выплывает какой-то хвост или какой-то человек из прошлого, которому вы что-то должны или который вам как бы душу тяготит, и этим омрачается этот день, и как-то идет не так. Ну что делать, дорогие мои, прошлое из песни не вычеркнешь. Но если это касается этот день касается, что вам напомнили о вашем каком-то долге, не зря вот тут это идет вниз стрелочка, то есть это вам будет напоминание, что это надо хоть еще на 40% доделать, сдвинуть это дело, чтобы оно, невидимый какой-то гири не мешало вам идти вперед в ваших личных целях. И обратите внимание, обратите внимание, карта богатства, чтобы, вот как я и сказала, тут лояльно, тут фантазии, но аккуратно, а тут какие хвосты хвосты пора доделать чтобы войти в свои богатства может быть в центре недели продумай по каким ценам ты работаешь за какие расценки может быть наступает потихонечку период когда надо особенно конечно это касается ноябрьских, скорпи... ну, вот, скажем так, ноябрьских скорпионов мартовских рыбок и июльских раков а вот там Прозерпина вам диктует, поменяй что-то, улучши, улучшай, да. Вот немножко попробуй сдвинуть начальство в свою пользу, в пользу своих интересов. То есть не забывай, что что-то тебя висит, которое потом начинает голодать изнутри, что вот где-то тебя недооценили и вот такой момент. Ну запомни и пойми, что вот сама сам будешь сидеть и будет эффект подлежащий лежачий камень, нифига там не потечет.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 также объясню вашу программу на данную жизнь, именно программу, которую надо параллельно своим интересам и своим планам проводить,